Так, друзья мои, но Патриарх Слово сказал, Гадыфий Николай Слово сказал, и Отец Дмитрий тоже должен, -то, в принципе, сказать. Но, в принципе, так уже было все сказано. Усвоить бы то, что услышано, уже будет хорошо. А я думаю, что самое главное, чтобы сегодня слова запомнили. Это, что Христос воскресе. Воисим воскресе Христос. Но все-таки хочется, что еще от тебя добавить немножко. Это очень правильный посыл. Вот Когда тебе тебя сердце переполнять радостью, что Господь воскрес, очень трудно это держать в себе. Поэтому я призываю вас, дорогие братья и сестры, дорогие наши православные христиане, и те, кто сегодня вообще в этот храм приходит, такие тоже есть. Значит, чтобы вы, напредавшись этой радостью, чтобы вы делились с кем-то. А, не просто в себе таили, да, но делились с кем-то. Значит, у нас здесь в принципе недалеко, и здесь, на головке тоже есть люди просто нуждающиеся. Вы знаете, что даже при нашем храме есть социальная служба, где мы опекаем людей, там, малоимущих или там, престарелых. Вот если есть у нас нужда какая-то, сердце ваше плечет, вы делитесь с радостью, а вы не знаете, куда себя приложить. Вот приходите к нам, мы вместе сходим к ним, там, не знаю, какой-нибудь день, антимыбер, вместе сходим, поздравим вас радостью. А вот даже можете сами это сделать, может быть, в вашем подъезде живут люди, которые такие, которые не могут в храм прийти. Которые, может быть, там какие-то еще у них проблемы с жизнью. они с тем, может сказать проедитесь. Знаете, как вот на Рождество ходит с корридованием. Так вот с вместе тоже можно пройтись по всему подъезду. С первого этажа до последнего. И всех с Пасхи поздравить. Почему нет? Почему? Это же хорошо. И что вы поздравите? Яичко подарите. Я думаю, это хорошо будет. И вы почувствуете, что ваша радость, она не уменьшилась, она превножилась. Казалось бы, ты даешь. Отдаешь от себя. А получаешь больше. Это закон духовной жизни. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Такое протоксальное, сказать, математика божественная. Вот, но она действует и здесь. Так что, дорогие христиане, не таите это в себе. Делитесь этой радостью. А подпитываться где надо? Здесь, в храме. Поэтому вот э, я всех вас призываю, чтобы вы, э, особенно те, кто постился долго, кто весь пост держал, кто там старался по максимуму, да? Мы с вами долго пришли к этому пути, целых 10 недель. Три недели подготовительного посту, потом середина великого поста, то есть неделя, то есть почти 10 дней, 70 дней, это у сколько времени, 70 дней, это одна треть годов году мы посещаем подготовки Пасхи. Не, не потратьте это на сегодняшнюю трапезу, сейчас кушать пойдем с вами, да, не потеряйте это за одну, за одну трапезу. Берегите себя, берегите своего чрева, не объедайте себя, да. Покушайте, попейте, попойте, общаетесь, поговорите, подозревайтесь друг другу, пойдите какими-то новостями с хорошими, хорошими, свежими, да. Но не распыскайтесь в этой благодати, храните ее можно дольше. А у нас до этого даже в храме решили что Андрей побольше послужить. так мы один раз в служим, а тут будем завтра послужить, завтра послужим. В понедельник, утром еще она послужила. Она в расписании не прописано но это с послужит. А я в среду послужу. То есть у нас две будет служа, в понедельник и среда. Ну, плюс суббота воскресенье, да? Значит, веч вечерний будет в четыре часа, часа будет, пасхальный вечерний. Это прям буквально получается вот вам сегодня уже утром надоест, вы утром проснетесь, думаете, ну, куда пойти, ну, куда пойти, да? А тут храм 40 бывается. Храм идите. Храм сходите, вы еще раз попытаетесь, этой пасхальной радостью, да? Другим сходите, тут надо нас с такие мероприятия праздничные, тоже хорошо. Навестите пальцы, детей возьмите обязательно, с ними, так сказать, там, среди конкурса будут на колоколь, сходите, позвоните в колокола. Все это можно-нужно. И дорогие христиане подпитывайте себя чтением священным написанием. Последний главу всех евангелистов я прямо напишу в нашей группе в сразу обещаю. Значит, сразу будем читать по одной главе в день пасхальной еван... радости евангельских э, повествований, которые об этих событиях повествуют, что мы питались, питались, питались этим. Потому что когда ты пустой, и вообще к Пасхе нужно каким-то подходить? Пустым. Вот ты вести соревнования постился. Ты должен быть выжатый, как лимон. Знаете, когда боюсь две стороны, есть враги и есть побежденные, есть победители. Даже если ты победил, ты дошел до поста, но ты побит, у тебя синяки, ты весь такой сигнажденный, но ты дошел, ты весь пустой, и Господь тебя собой наполнил. С собой наполнил. ты приходишь, делаешь с другими, снова наполняешь с другими? здесь, в храме. Поэтому он, по возможности, да, даже если вы работаете там, где-нибудь в Москве, кто где. Забегите в храм, особенно те храмы, которые открыты каждый день там московские храмы, да, там может быть городские, норгенские храмы открыты всю, весь день, да есть у вас нудка, сойдите в храм, царская это открыта, постойте, помолитесь, Господи, слава тебе, ты воскрес, это вообще класс, Господи, слава тебе ну, вот. ну и, дорогие кстати, что, что последнее скажу, мне это очень утешительно по сути, вот был такой митрополит Феодори... Вианимин или Фетченко по-разному Фетченко, да, по-разному, знаете он? Большой человек в церкви был, можно представить, очень большой. Так вот он, когда умирал, знаете, что он сказал? Один из последних услуг. Он говорит, Трополит, секундочку, да? Большая единица в церковной жизни. Он говорит так, что по сути и в глубине надо признаться, что мы вообще, никто из нас никому не нужен, кроме Христа. По сути, он прав. Вот глубоко копнуть, он прав. И вот воскресенье воскресеньях дает ему это веренность, что мы Христу нужны. И что бы в жизни не происходило, в коме помните, что Господь воскрес, что Господь мы Его нужны. Господи, мы Тебе нужны, Господи, слава Тебе, что на меня весь может плевать плевать, чихать, ноги вытирать, ненавидеть меня, а Ты меня любишь. Господи, слава Тебе, такая надежда, да? не знаю, как вам, а но это просто ну, жить хочется, это такой я, как раз, все, Господи, все преодолеешь с этой мыслью. Вот с этим долгих не уйдем. Это не значит, что мы друг друга помогать. Должны, и вы помогаете. Все эти живите по-христиански, друг друга любите, поддерживайте. Вот, и помните, что Господь ради каждого из нас воскрес. И это радует. бейтесь со всеми. Сейчас мы с вами делаем. Господу поблагодарим, мы с вами Как и что предложимся. Ага. И все в всех всех там тоже там ждем. Там дорогу знаете, не забудетесь. Христос воскресе! ВОИТЕСЬ ВОСКРЕСЬ! Христос воскресе! Христос воскресе! не Хорошо. Обычно я в ноль под фанцапаски.